Всем привет, дорогие друзья, и подписчики моего канала, меня зовут Далик Покаров, и сегодня я продолжаю нашу. Следим О, привет, за ней, она привет, не должна и... что, исчезнуть что? с нашего вида. Да, видимо, есть... какой-то... Ай! Полез, Ой, прости. Мистер Б... <соскоп> <соскоп> <соскоп> <соскоп> Что ты делаешь? А ты лента? Гуляй! Ты такой что оттуда вылез? Ладно, без разницы. Я все равно сейчас, если это твоя такая секретная штука, я сейчас пойду себя пообидеть стирать. Так что не понятно. Я дарую тебе камень чудеса с разрушения, который дарует силы разрушения. Угу. Рей, давай. А, я тебе уже дал. А ты смотри, ну, смотри, я рассказываю сразу правила. Нельзя! а а ты же формируется на глазах. Нельзя. А, не нельзя тут же раскрывать личности, раскрывать личность, что не что что что нельзя. нельзя, чтобы кто-то заполучил свой талисман. Нельзя, не нельзя, не нельзя, нельзя, и, наверное, нельзя. Также мне нужно еще будет... Да, что, -что... ты там говоришь? Ты, разве что-то говорил? Прядь! Да, ну, ладно. А, если что, все, Верн, посмотрю, ещё Как раз я отправляюсь в будущее. Тики, халки, да, слав! Соединитесь, Нет. А, Суперкот? кот отлижу! Суперкот, ты там что-то сказал, что случилось? Я знаю, кто это, я знаю, кто это, я знаю, кто это. <связать> <связать> <связать> да, Вон, что-то в какая забукас, какая-то Ой, Вика, Вика, Вика, Вика, тут слишком опасно. Пошли, иди за мной, иди за мной. Иди за мной. Мы не должны ну, пускать ее мои... с виду. Поток клеи. Я вижу. Так, быстрее, девочка, за тобой Вика, точнее, я тебя же вроде Вика, ты А, Боже, Нет. Слушай, я... Слушай, а если я использую катаклизм на, на кламе, что будет? О, вообще не на кламе, а на этом... Сломается. На трипстее трех... мне нужно. Мне нужна твоя помощь. Mm, я дарю тебе камень с улез пчелы. Копулируйте вы парализации. По ты Где, Где этот блоганный браслет? Еще... Да. Вот он клеен. Пока еще брать не буду, потому что мне и так слишком э опасно. Дайди, паблинчик. Так, я чуть... Э, не трогай. Не трогай шкатулку. О, спасибо, помогла мне очень сильно. Пошли. Трансформируй себе пчелу. Когда Лиза убрала, теперь у меня 4 минуты. Иди помоги Суперкоту. а мне надо отправиться в прошлое. Так, ну что ж, пчела, парализуй его. Так, что за телепортация? Шкатулка! Пчела, предательница, Суперкот, держи ее! Ты Ком... Боже мой! Бегай! Акума! Боже мой! Как это тебе казалось? Ты, ты Разруши Акуму! А, камень кролика слишком я... опасно использовать, а чтобы месяц в прошлое, да. когда ты сама совершил ошибку. А никогда Больше не нету! Вот арисман сломан! Нет, камень чудес делать. невозможно сломать! Ты, возможно, не попал! Пчела! Тебя изгнался, Акума. Ты была, видимо, подвелями Акумы в Амиракл Квин. Ты сейчас себя чувствуешь нормально? Вот поэтому нельзя никому доверять, мистер Пак! Вся шкатулка, кроме пятерых пятерых талисманов. Слюй мне плохо. Пчела. Пчела под акумой. Нужно будет связаться с Бражданком. Ты <как> понимаешь? Что за неё? Мне нужно перезарядить. Я сейчас сознание потеря. Мне нужно перезарядить. Быстрее, быстрее, быстрее! Который, может быть, что-то осталось. Ты не смотри! Калки. Я сказал, ты не смотри! Калки, Чёрт, да? дальше, калки, мне, калки, Тики, тики Флав, разъединитесь! Тики, быстрее заряжай! Флав, по часовой! Калки, пряжьтесь! Я попытаюсь отправиться Нара я попытаюсь отправиться. От... Нет, нельзя. Я, я боюсь, что это да. не сработает, потому что камень... для этого Камень Чудес не работает. Не предназначен, чтобы я, я... Есть одна штука. Для таких случаев, как вот этот вот... Не кубик, я иду чтобы, с тобой. Чтобы если бражник получил Камень Чудес... ролик я иду с тобой. Послушай, чтобы если бражник получил Камень Чудес, он не мог... Кролика, чтобы он не мог отправляться в прошлое и даст, и трогать шкатулку. Я боюсь, что это не сработает. Он не переносит... Скотов, да, я да, с тобой хоть на красный тонн не принесу. Я не переношу. Я не переношу. И меня, так что прости. Я сказал, я с тобой. На меня он тоже не переносит. Я самый лучший, худший хранитель на свете. Да, нет. Это не в тебе дело. Это в дело в этой пчеле гадкой. Это не пчела виновата. Ты, это да не я. Не если бы я он сразу понял то, что пчела вселилась акума, пчела не хотела этого. Пчела... Я оставляю тебе камень чудес пчелы, но, надеюсь, ты нас не передашь. Я могу узнать, личность пчелки или нет? Нет, нельзя. Это строго завтра, запрещено. Уйди, мне нужно перезарядить камень. Флав, по часовой! Нет, нет, нет, нет, нет! Нет! Дики! Давай! Прямься. Я понимаю, мистер Бак, но это если бы я его догнал, я бы его снял забралка катулку. Это вообще во мне дело. Давай, давай, давай. Там ничего нет. Я сам не отвратительный хранитель талисмана Катануара. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Есть. Нам придется забрать талисманы Бражника в любой ценой. На мои талисманы. О, плак. Колки. Стой! Мы заберем ко мне чудес его, не переживай. И, только я боюсь Нет. только одного. Я, я не... боюсь одного. О, Майора, страшно трансформировался, Майора здесь. О, пчелка, Шокер! можно шарить тебе у меня? Смотри, Шкатура. есть одно но. Я боюсь, что придет один дедушка. Дедушка придет один Хранитель хранителя с катаклиз... меня Нет. я с тобой, ну, Ах, я тебе должен быть, тебе благодарен. Вступишь в наши ряды, будешь Я догнал, его, я живой, я должен бегать быстро. Чела, давай уговор, ты будешь сражаться за нас. разрешит. Стой, не ходи, сейчас я замадам тебе. Держи. Теперь камень Пошла вон пчела. Ты мне им Спасибо благодаря тебе, у меня полная скотча. Это не конец! шанс! Нет! А давай! Как хорошо, он еще не додумался использовать другие камни чудес, а то было бы конец света. Чёртов праздник. Он, он послушается праздник. Вам конец, супергерой. Нам конец, это тебе конец. Вы заполучили свои камни. Слушай, стой, да. стой! Мне надо свой переговорить. Я тебя не буду Стой! А, а, а у, у, у меня готов Да ты стой! Стой ты. Я хочу самую сделку. Я тебе... Ты имеешь фатулку, я тебе... Мистер Бак. Талисман-катануар. Талисман? Катану. Талисман, талисман первый. Но ты первый. Талисман первее. Да, ты шкатулку всю, а я талисман-катануара. Шкатулку? Ты, знаешь, ты первый. А ты, да трансформируйся и покажи мне талисман. Нет. Ты видишь да. на мне его. Я Нет. его... Мне нужна... Покажи мне само кольцо, чтобы я видел то, что... Ты настоящий... Она на мне. Она... Видишь, а вот. ты же трансформируйся. Трансформируйся. Нет. Пока ты мне дашь а? шкатулку, я не трансформируюсь. А Потому что от... если, если я трансформируюсь, ты ведь можешь меня отъедать а? и убежать. А потом, когда я сплю, забрать мой талисман. Ты трансформируешься, я узнаю твою личность, и я тебе отдам шкатулку. А ты мне отдашь... Мистер Бак! Ой, отойди от меня. Отбудите, Твоя букашка. нет, не трогай, у меня все переговоры. Увидимся, Стоять, когда ты! я буду, Стой! когда я объединю талисманы. Да подожди! Давай. Стой! Флаг! Фок! ты трансформируешься, Либо ты слаливаешься, либо... Давай, трансформируйся. Стой. Братник будет очень рад, когда я увижу твою личность. Сейчас. три, кольцо видишь на руке, на пальце? Мне все равно, да трансформируйся. Подожди. Калки! Так, стики, калки, слаб, обидь! Пчела! Нет, убегай, у него веном, он тебя остановит! Так, мне нужна... Суперкот, раскрою свою личность и можешь отдать ему кабин чудес. Все, это конец, мы проиграем. Ладно, хорошо, я это делаю. Стойте! Стой! Стоп! Стоп! Шкатулка уже не у меня, а у бражника шкатулку бражника. Шкатулку отдай, я отдай. А Отнеси эту броню, и мы тебе отдадим шкатулку. А ты нам прекрас, отдашь а, свой. Подожди, тексту. зачем тебе отдавать? Как нам понять, то что ты нам не соврёшь? А вдруг у тебя Мираж. А хотя. Отдай нам сначала кольцо. Камень не Война три. Раз, два, Нет, три. сначала шкатулка. Нет, не сначала талисман. Отойдите, отойдите все, отослите ты О, тоже! Слушай, гадкая глушей. пчелиная пчела. Са... вместе вбросим. Ты кольцо ой, и яшка. мистер Бан. Что, Подожди. ты тянешь время! время? да, да, да, а, иди он. он. Сначала, чтобы Зачем он мне пустил? тебе талисман, не за что будет скрываться. Да, быстрей, давай. Я уже... Ты я вам скидывай, скидывай. Себя, да. Нет, ты за себя, Кидывай. я за себя. Давай давай, давай, давай, Нет, ты за себя, я за себя. чтобы за! Нас Отдавай кольцо, отдавай кольцо, все, конец света, отдавай кольцо. Будь честный, отдавай. давай. отдавай. Давай, давай. Тупой кольцо, дай. Я знаю твою личность. Ладно, план Б. Нара. Чудесный миссия, бак. Так. Что, друзья, получили по заслугам, да? Вы что думали? Um, я промолчу пока что, но uh, посмотри мою руку, посмотри мою руку. Это, это муляж. Я все в будущем видел, вот не да, надо с... мне тут чихать. ему мы муляж отдали, это настоящее. Что... Я, Вася, сам. Ну что, это муляж, да? Сто процентов. Да, это муляж, ладно. Потому что в будущем я все видел. Я как бы и кролик, пега, жука, бак. Тупое у тебя название? А, ну так что. Вы ничего не получили, да? Вот, все, короче, пчела уходим. А то они, вот если... Ты чё? Умный такой. Да, у меня еще и таких, как ты, жуков есть очень много не очень не... А пока? Да еще а. мало, я могу еще больше заспавнить. Так, в принципе, не, не знаю. А целая коллекция бабочек. Личность этого человека. А, и вот и ты. Так, давай сюда, надеюсь, ты и забрал. Ой, спасибочки. Так, если что а насчёт... налетайте. Твою личность не знаю, потому что есть артифанты. Ай, много да, принципе, кум, можно много кум, много кум. Можешь отставить, сейчас кум. все равно у вражника мало времени, он скоро перевоплотится. О, и а, да. да. мне как раз и нужно, иди сюда. Опа. какие я тебя обожаю. Фух, меня чуть не сладили. Да. Тики плав, тики плав, плав, му калки разве, да, короче, калки разве. сколько, много талисманов. Тихий, Флав, Калки, разъединитесь. Так, Флав, Калки, прячьтесь. Обломаются эти тетусики, Собирают Собираются ко мне чудес себе заполучить. Майора, пошли ко мне там. Ничего так. страшного. Сейчас мне осталось Юра. всего лишь два слова, и эти аккумуляторы изгонятся.